Да нормально у тебя там уже все, Хватит Как тебе нормально? Заходи в мой дом, бомб Это специально для тебя и Всем привет, вам на канале Инге Блин, подойдите, микрофон Вот я просто забыл на микрофон, через который появилась. Ладно, теперь можно поприветствовать. Всем привет, вы на канале InGame, и мы сегодня играем в Майнкрафт. Моя подружка Аля зашла нечаянно на один мир, и мы тут с снизу такое построили, я сейчас вам покажу. Вы будете чуть-чуть сл слышать ее. Но... Так, а она вам под водой плавает. Привет! Я буду огурцы есть. Так, короче, мы сегодня будем играть и показывать вам, что здесь будет вообще происходить и все остальное. Будь ютубером аля. Так, зачем его Ну ладно. Давай, что будем сегодня делать на планах? Хи. Блин, ты его скинул в воду. Так, ну ладно, какое вместе? Одни. Ну ладно. Так, я за твой дом построю, Ага, домик для жителей. Угу. Построю? Да я там за твоим домом для жителей деревянный такой. Угу. Построю. Блин, ты где? А, вон. Чего? Чего смотришь? Я тебе сказал. А если я сделаю? Так. Убил <смех> <Писался> сам. <смех> да. Так. Вон он, этот Олег, который да. у тебя читал. Вон он. А ты ч зыришь? А -а -а -а. Не говори. Жопа ничего. Ладно. Сейчас сделаем мы опять креатив. Вот, вы как видите, мы вдвоем играем. Вот. И здесь. Она моя подружка Аля. Ее зовут Аля, а ее имя в Майнкрафте Аня. Ну и, короче, мы играем здесь вдвоем. И мы строим дом. Знаешь, о чем я это сказал? Так, все, короче, давай начинать строить. Так, вот так строю. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Чего? Вы пробуете с кем такое дело? Так, раз, два, три. Блин, я здесь неправильно построил. Раз, два, три, четыре. Где значит строю? Так. Раз, раз, два, три, четыре, четыре. Есть строю. И теперь раз, два, три, четыре. Так, так делаем. Кого? А, скин Понял. А я за Нубика играю. Да. Вон, вижу, ты поменяла скин. А, не поменяла скин. А я за Нубика. Я не знал, почему-то Майнкрафт тупит, и я не могу себе скин поменять. И вот мне вопрос, раз я сделал, когда он у меня не лагал. Вот такой вот Нубика сделал. И вот я сейчас за него. Тек, тек, тек. Камень. берем. Так. Ну что еще убрать? А ты какой там делаешь? Я чё... Я чё... А! Скилл? Понятно. Вон тебе что то там стоит в огне. Так. Делаю так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. И вот так делаю. Так. Сделали. Теперь делаем окна. Ну кроме вот здесь. Вот здесь мне надо. Окна вынусли. Блин. Блин. Да -мо. Я, Поэтому я. что такое? Если что, я на жостике, на плейке. Четыре, а она на телефоне. Да? Так, окно делаем. О, я знаю, что делать. Себе люд сделаю дом. Не знаю, что мне это делаем, ладно. Так, так, так, так, так, так, так, так. У меня будет дом из орда здесь. Mm. Так, делаем. Так. Так, так, так, так, так, так, так. Так, блин, ночь начинаю, давай утро и делаю. Так, так, что-то ты вообще не говоришь. Что, какой скин делаешь? Понятно. Понятно. Наверное, не видите, но она там уже делает. Так, кроватка беленькая и блин дверь надо еще надо сделать. заделать здесь еще раз все делаем. берем и дверь выходить на моду старик выходит на модуль бомф выходит на модуль и ка Достиг Так, застрою. Я тебя не вижу. М -м -м. Блин, где я там? -а -а. Блин, зачем я ее улыбся нашел? Подойди. Так, так, так. <связь> как тебе нормально? <связь> Заходи в мой дом, бомб. Это я для тебя еще для его сделал. Нормальный. <связь> я попробуйся попробую себя тоже сделать, если получится. Вот из этого. У меня почему-то обычный, посмотрю этот. Я не пойму, я вроде бы делаю его. Ладно, буду за Если что, я тоже бомж. Вот ты бомж, и я бомж, посмотри. А. Вот. Пойду созрой на какого фига блин я, я забыл свою не на креатив переключу на креатив так так так что переключать это не на креатив уже мы то уже что-то долго когда ты едешь ага ух ты какая заходи если хочешь а ко мне пришел Блин, какого фига? Ты что, уже ушел? Ну и иди мне, то что? Здесь. Скажешь, когда выключать, ага. Мне тоже надо стать всем, наверное. На всякий случай. Проверим краску, например. Пойду нам строить еще для выкидов. в идол мигре тек. Так, так. Мне еще надо взять вещи. Так, так. Так, так, так, так. Мне сейчас надо будет этот помощью взять. У меня все есть, кроме этих вещиц. Так, делать там, делать так. Блин, было стрелы сделать будет. Фейк не надо создать сейчас. Так, так. Ага. Если стой, пишите, ребята, комментариях, какие можно баги использовать. Ну, пришли кровати получать всякие прикольные. Я уже один знаю про диван. Что подушечки до него сделать. Кыши такой. так почти уже доделали тут пчелка летает аля их рожья много тут пипец два, два, три. Все. так вот это вот не нужно я тебе покажу прилечу блин дождь пошу да убрать Надоели у меня дождь. Так. И утро. Так. Вопрос. Блин, на моем доме. На моем доме статья это зомби. <смешки> Посмотри, Аля. Каирю. А, ты уже умер ладно Так, где ты, Аля, вон-то? А Аля. Так, вот, посмотри. вон, Али, посмотри. Кого? Мне не нужно я занюбик. Посмотри, вот мой дом, там. Где? Подожди. какой к нам? Какой к нам? Я пошутила, сейчас все вещи сделаю, там в том доме. Прошу педаль. Почему? А ч он, я не знал, что на кострит я на ту можно зарей. А, я не знал. Не пойду, не <смех> как тебе такая дома? <смех> да? Я такой, ай, зачем? А, она такая, ты ч, дурак, что ли? <смех> Ладно. так И берем книгу здесь. Вы так выключать что нет когда ты уже доделаешь ты уже надоело, я посмотрю как у тебя там идет да нормально у тебя там уже все хватит Нет. Зачем тебе столько много вещей? <свист> Ух ты, у тебя даже эти два эти читатели этому пришло. Так, нет, не буду. А давай починю, надо? <свист> Мне все-таки <свист> настоять. Ладно, смотри, смотри. <смех> так. Mm -hmm. все? Идеал нет. Дом. <смех> сейчас все будет. Будем сейчас выживать с тобой. Я на всякий случай много вещей, я посмотрю. Вот. Ну я не иду, но не всю еду. Я, я сейчас несколько кого-то. Смотри поле печенюские тортики взял. Угу. Дальше ты сама думаю вонюч. Блин, мне надо еще весь этот запомнить. Попробую друг... еще другую какую-нибудь еду найти. Так. Так лида, лида. Не у меня увидеть. 2 ничего ну, будет, если ты мне этого дашь, у меня уже будет три насчет волка. Так. О, вот, наконец-таки на слое носа. Жареные. Сюда ложим. Кусочки. Жерм. Сюда чуть-чуть. о, вот эти вот стейки я люблю. Лечу я так сказать. А, вот эту вот курочку надо взять, или что это, рыбу на всякий случай надо взять, короче мне сейчас эту, уточку, где, а, удочку, все понял, Я думаю уточку, ну ладно, всем пока, за новой встречи, с вами был канал InGame и мы сегодня снимали Майнкрафт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео.